Разберем предложение. Как девушки о женихах мечтают, мы об искусстве говорим с тобой. Найдем грамматическую основу в этом предложении. Девушки мечтают первая основа, мы говорим вторая основа. Предложение сложное. Дадим ему характеристику. По цели высказывания оно повествовательное, поскольку содержит сообщение. По интонации мы произносим его спокойно. «Как девушки о женихах мечтают, мы об искусстве говорим с тобой». Предложение восклицательное. поскольку в нем две грамматические основы, предложение сложное. Оно союзное. «Как девушки о женихах мечтают, мы об искусстве говорим с тобой». Первая часть – придаточное предложение. На втором месте стоит главное. Зададим от него вопрос к предаточному. Мы об искусстве говорим с тобой. Как? Как девушки о женихах мечтают. Таким образом, вторая часть главная, к ней прикрепляется предаточная при помощи союза. Как? Как девушки о женихах мечтают. Мы об искусстве говорим с тобой. Перед нами сложная союзная сложно предложение с придаточным сравнением или с обстоятельственным придаточным сравнительным. Если я попрошу вас попробовать разобрать каждую часть этого предложения, то про каждую часть можно было бы сказать следующее. Первая часть – простое, распространенная. По наличию главных членов – двусоставное, полное, ничем не осложненное. И вторая часть. Мы об искусстве говорим с тобой. Эта часть представляет собой простое, двусоставное, распространенное предложение. Оно полное и ничем не осложнено Можно составить схему этого предложения. Она будет выглядеть следующим образом. Итак, мы разобрали сегодня с вами предложение. Сложно подчиненное с обстоятельным предаточным сравнительным. До новых встреч. Учитесь. Радуйтесь искусству.